Виаргон номер 18, это я сказала, а, тем мужчинам, у кого проблемы а, с потенцией или у кого проблемы, а, допустим, с, мне, у кого проблемы с простатитом и бесплодием, когда, когда малоподвижные а, сперматозоиды, да, вот есть такая проблема у многих мужчин, а, вот, пожалуйста, сперматогенез. Это виаргон номер 18. Вот. Далее, а у женщин 18 виаргон, он повышает либидо. Поэтому, пожалуйста, женщинам тоже можно.